Страницы истории хлопнул затвор Весна, не весна, и птицы летать не умеют Горит под ногами земля, я слышу лишь стон Великой державой за наши пустые потери О а пояс стремительно мчится, не зная преград Ваш машинист очевидно немного свихнулся Простите, гражданка, а что за станция там? Конечная станция, полная безрассудства Ценности стерты давно Сегодня церковь и Бог — это разные темы Творец, президенты и деньги рехою текут Обманутых вкладчиков этой треклятой системы Очевидно, немного свихнулся. Простите, гражданка, а что за станция там? Конечная станция полная безрассудства.